А знаешь, Хрюша, я так подумал, что скоро мой год собаки закончится. Так зато мой год наступает, понимаешь? Ну да. Вот так. А Новый год это подарки, уж ты, Хрюша, в них разбираешься лучше всех. Ну расскажи, ведь это интересно. Да. Ну, там столько всяких конфет, и все они разные, не повторяются. Сладкие, вкусные и свежие, их там много, и шоколадки тоже есть. Конечно. И все конфеты там самых самых известных фабрик. Здорово, Воу. Скажи, Хрюша, а что еще особенного есть в этих подарках? Да. А в каждом подарке есть еще видео поздравления от Дедушки Мороза. Только наведи свой смартфон и смотри. Так, здорово. Ну просто замечательно. Ух ты! Еще подарки там и маленькие, и большие. Вот, да, да, да, да, да. Oh, oh, oh.